Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! Меня зовут Дмитрий. Я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. Осенью огороды уже давно убраны, а значит самое время позаботиться о плодородии почвы в нашем огороде, чтобы в следующем году овощи радовали урожаем. И сегодня я расскажу, как это правильно сделать. Выращивая овощные культуры год за годом на одном участке, даже при соблюдении севооборода, почва истощается, а значит ее нужно хорошенько заправить, органическими и другими удобрениями. Для легкости, воздухопроницаемости и рыхлости почвы вносят перепревший компост либо навоз. Также навоз либо компост отлично помогают для развития почвенной микрофлоры, а также дождевых червей в почве, которые рыхлят почву и перерабатывают растительные остатки, тем самым улучшая ее плодородие. Под перекопку в осенний либо весенний период вносят такие органические удобрения, как компост, навоз, либо птичий помет. Однако следует знать, что такие удобрения нужно вносить только в перепревшем виде, когда они пройдут ферментацию. Если вносить свежий помет либо навоз, то такие удобрения могут загрязнять почву. В почву будут попадать нитраты, которые загрязняют водные источники. Поэтому только прелый навоз либо помет мы вносим под перекопку. Компост и навоз, безусловно, очень полезны для почвы, для ее микрофлоры и для ее легкости и рыхлости. Однако такие удобрения не всегда могут обеспечить растения в полной мере всеми необходимыми макроэлементами и микроэлементами. Поэтому следует вносить и другие удобрения. И сейчас расскажу, какие именно. Восполнить нужду растений в элементах питания и в микроэлементах способны минеральное удобрение. Однако, все больше огородников отказываются от такого вида удобрений, так как данные удобрения зачастую могут загрязнять почву, можно получать нездоровый, неэкологичный урожай, поэтому наши огородники, садоводы стараются применять только натуральные удобрения, которые безвредны для человека, для здоровья урожая и для окружающей среды. Именно такими удобрениями является линейка удобрений от Organic Mix. Такие удобрения созданы на основе натуральных компонентов. Из жмыха льна, морских водорослей, шелухи подсолнечника, а также костной муки и других природных компонентов. Первое удобрение, которое я буду вносить под перекопку, кроме компоста, это удобрение осеннее. В этом удобрении очень много калия, также есть фосфор, и множество микроэлементов это удобрение создано из натуральных компонентов морские водоросли шелуха подсолнечника и так далее все эти компоненты природные и абсолютно безвредны для почной микрофлоры а значит и урожай будет чистым и экологичным такое удобрение я вношу под перекопку именно в осенний период так как в нем много различных микроэлементов калия такое удобрение носит пролонгированный характер и только при осеннем внесение под перекопку, весной растения уже смогут в полной мере усваивать все необходимые элементы питания и микроэлементы. На квадратный метр понадобится примерно 200 грамм данного удобрения. Второе удобрение, которое буду вносить, это удобрение «Морской коктейль». Данное удобрение создано из обитателей морского дна. Это ракушки, крабы, морские звезды и прочие обитатели. Такое удобрение ценно тем, что в нем огромное содержание фосфора, его там целых 20%, а также присутствуют различные микроэлементы. Норма внесения данного удобрения 100 грамм на метр квадратный. Третье удобрение это удобрение кальцигардом. В нем огромное содержание кальция, целых 39%, а также 15% магния. Чем хорошо данное удобрение? А тем, что оно отлично раскисляет почву. Так как почва у меня кислая, Уровень PH 6, а то и ниже, то такое удобрение я использую не только как удобрение для питания растений, но и для того, чтобы раскислить почву. Данного удобрения я вношу 150 грамм на метр квадратный. Если внести такое удобрение, то проводить изыскование почвы осенью уже не нужно. Почва раскислится, и наши овощи на грядках станут в полной мере потреблять необходимые элементы питания в весенний период. Все перечисленные удобрения я вношу под перекопку в осенний период. Так как данное удобрение носят пролонгированный характер, то при внесении их осенью, уже весной, растения, которые мы посадим в грядку, рассаду, например, они смогут в полной мере потреблять необходимое питание, полноценно развиваться, а значит и дадут осенью щедрый, отличный урожай. Как видите... Заправить почву можно и без применения какой-либо химии, используя только натуральное удобрение. А поможет в этом осенний набор удобрений от Organic Mix. Скидка 30% всем покупателям и бесплатная доставка. Удобрение можно приобрести, перейдя по ссылке под роликом в описании. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!